Привет, друзья! В этом видео мы поговорим об индикаторе Maximum Levels, а также рассмотрим, какие настройки мы можем к нему применить. Индикатор Maximum Levels отображает уровни с максимальным объемом в виде горизонтальных линий на графике. Как правило, такие уровни являются хорошими поддержками, либо сопротивлениями. Итак, переходим в меню индикаторы. Выбираем «Maximum levels» и нажимаем кнопку «Добавить». Давайте сразу добавим несколько индикаторов для нашего графика. К примеру, для текущего дня и для прошлой недели. На графике появились две горизонтальные линии, которые отображают максимальный объем за день и за прошлую неделю соответственно. Теперь рассмотрим, какие настройки мы можем применить для данного индикатора. Содержит этот индикатор 5 настроек. Давайте рассмотрим их по порядку. Параметр «Интервал». Здесь мы можем выбрать период, за который нам нужно отобразить цену с максимальным объемом. На выбор представлены такие периоды, как контракт, текущая неделя, текущий день, текущий месяц, а также прошлая неделя, прошлый день и прошлый месяц. Следующий параметр – отображать описание. Если мы поставим здесь галочку, то над линией нашего периода появится описание. Данная опция будет полезна в случае, если ваш график переполнен информацией, либо вы добавили более одного индикатора максимум Levels. Перейдем к следующему параметру – тип объемов. Для отображения в этом параметре доступно 7 режимов. Индикатор может быть рассчитан по бедам, аскам, по положительной и отрицательной дельте, по объему, количеству сделок и по времени. Далее идет параметр цвет. Здесь мы можем настроить цвет линии максимального объема. И последний параметр данного индикатора – ширина. Здесь мы можем настроить ширину линии максимального уровня. Вы можете добавить несколько индикаторов и настроить все важные для вас уровни, настроить толщину линий и задать индивидуальный цвет. Таким образом, перед вами всегда будут необходимые уровни, которые будут строиться автоматически. На этом все. Теперь вы имеете представление о работе индикатора Maximum Levels